Приветствую зрители подписчики моего канала. С вами Анархическая Республика Сацума. И сейчас у нас битва бичей против бичей и пушки паротов. Угольная шахта Будзен. Интересные поле битвы. Угольная шахта. Была бы тут еще настоящая угольная вот Это просто обычная равнина, как всегда. Которую мы уже неоднократно наблюдаем. Абсолютно все битвы. У нас, кстати, еще здесь какой-то отдельный командующий Энда Юкимори, командующий из крестьян. Ну что, если он будет дальше служить нашей анархической цели, то он достигнет больших высот. В нашей республике возможно всякое, даже крестьянин может дойти до настоящего генералиссимуса. Это вам не. Императорские войска, где там по дворянскому происхождению только может что-то быть Или Сёгун, где вообще у них там все закоренело и уже все аристократы чертовы генералы Здесь у нас настоящая рабочая крестьянская армия Ну что? Я, конечно, к ним подходить буду, Пора но давайте сделаем, давайте сделаем как? Давайте сделаем как? У них есть орудия парты. и эти орудия парты ненавижу просто люто, потому что, ну, конечно, они против меня. И плюс они еще к тому же разнесут всех моих солдат, и я не успею к ним подойти. Это практически гарантировано, Поэтому я постараюсь их разбомбить с помощью своей артиллерии. К сожалению, за... снарядов в залпе крайне мало. Плюс еще к тому же, скорее всего, я думаю, пушки это не поможет разбомбить. Но я попробую, по крайней мере. Сейчас узнаем это. Поможет или нет? Если не поможет, значит придется все-таки умирать, наверное, людям идти в атаку. А если поможет, ну, конечно же, это бессмысленные потери. Просто разбомблю эти пушки и дело с концом. Так, прилетела стрела. Ждем, когда снаряды полетят. Уже люди убегают в ужасе. Опа, даже кого-то там нахрен убило. Много людей, я смотрю, да. Но пушки остались целые. кстати, противник... А противник пошел сам в атаку. <смех> надо было всего лишь его взять разбомбить, и разбомбить. Он тут же сообразил, что надо идти самому в атаку. Ну прекрасно, что я могу сказать. Даже не буду ничего делать, просто буду отдыхать и ждать, когда они подойдут в атаку, нападут, и я их нахрен расстреляю. Ну что может быть прекрасней? Конечно же, безделье это наше все. Иди к папочке, иди сюда. Так, его орудия переместились. Может быть, даже они сейчас будут стрелять, нет? Нет, они стрелять не будут. Но я им помогу, как бы, раз помогу им умереть облегченную смерть им сделаю. Они пытаются убежать, смотрю, <с> лошади по крайней мере даже поняли, что их сейчас будут бомбить. <с> <с> Но это им не помогло, как бы. Все равно пушки с эти остались целы, нихрена себе никакие, блин, живучие. Так, ну что, смотрим на этот расстрел. Ох, еще команду, еще, о, о, да. Ну что, солдаты, революционные, революционные орлы, да расстрелять этих ублюдков. Покажите, что такое настоящая стрельба. Ох, жесть, ой, жесть. Да, ни на что не способны их войны, когда такой просто плотный обстрел, вообще жесть. Сейчас его еще командующего расстреляем. Убить их командующего. Отлично. Ну, давайте, наверное, завершим, почему нет? Решительная победа. Не хочу просто пушки и догонять, блин, их убивать. Они, по-моему, правда, сами отступили, но хрен знает, на всякий случай. Все равно лучше завершить битву заранее. 26 человек я потерял, враг же потерял ну, почти всех. Сейчас его догоню и полностью уничтожу. Одни только пушки. Добиваем пушки и все. Командующий наш возвращается в Будзен. Даже успевает это сделать. Через ход там почти будет все нормально. Правда, в Цукусе надо все равно кого-то, значит, будет нанять. Это вот мне урок, что не надо блин, играть автобой долбанный. А, ну и придется все равно здесь, видимо, блин, еще отменить налоги на один ход. Ё-моё. Ой, блин, неохота так отменять налоги на один ход. Ну, ё-моё, ну придется это сделать. Что еще остается-то? Столько денег просрал я. Вы вами надо будет нанять еще кого-то, да? Да, надо еще один хотя бы отряд здесь нанять на один ход. Так, и в Битю можно просто зайти армией и догнать потом отступающих, их уничтожить. Посмотрим, что, кстати, в Бизене. А в Бизене почти что пусто. Можно сюда приходить и атаковать их. Захватить Бизен. Хотя, не знаю даже. Почему не знаю, потому что, блин, Бизен, зараза... Уже далеко так от моего северного фронта. И Битю окажется, и Безен под возможной атакой. Блин. То есть два последних могут они атаковать через несколько ходов. блин. Не хотелось бы, чтобы эти ключевые точки находились в опасности. Что, кстати, Мацуи раскачать? Я думаю, ну, естественно, мы качаем ему снабженец, плюс еще защитника. Защиканца. Так, и ждем нашего наемника. Наблюдаю за набором войск. Да, кстати, что вот здесь делать, я даже не знаю. Атаковать, что ли, Нагата? Ой, блин, Нагата, Нагаока. Или дождаться, пока он наконец захватит, а потом его самого атаковать. Давайте пока диверсию в армию устроим. Не удалось. Ну как же так, бомжар. Ладно, тогда атакуем, давайте-ка и вправду Нагаоку. <с prizes> да, интересно, дерьмо, блин. Потому что и он, получается, атакует город, я его атакую. Потом сам город буду атаковать. Но пока мы атакуем Нагаоку. Тут у меня армия, конечно, гораздо лучше его. Потому что у меня больше, во-первых, или не пехоту, во-вторых, у него много традиционных войск, которые просто даже не успеют поучаствовать в битве. их просто расстреляю. Но, правда, здесь такая хрень. Такая хрень, что.. Как бы если я сейчас Нагаоку уничтожу. Надо его уничтожить максимально, с максимально низкими потерями, потому что Эйдзуму мне еще надо захватить. А Эйдзуму, наверное, с автобоем я не смогу захватить, надо будет самому атаковать. Ну ладно, поглядим, давайте просто я попробую сначала уничтожить Нагаоку, Потом посмотрю, что будет у нас в Манцуе. В Манцуе. Интересная сейчас ситуация. Не сюда, как говорится. У нас причем сразу два командующих будут управлять армии Так, начинаем развертывание. Засуха нам подойдет как нельзя, кстати. У противника армии находится крайне э, в таком обычном положении. В принципе, я смотрю, он не стал занимать холмы Ничего строка! особенного. Просто обычные равнины. Так, ставим наших командующих, ставим нашу линейную пехоту в очень длинный строй, практически максимально длинный, чтобы можно было охватить его армию с двух сторон. Да, чтобы можно было зайти с флангов и можно было бы таким вот образом постепенно его съесть. Так, что наши солдаты почти все встали. Ну и давайте идем в атаку, потихонечку. Не спеша двигаемся в его сторону. <как> у него там были подкрепления, насколько я помню. Да, у него были подкрепления в виде конницы. Но это, правда, все, наверное, подошло у него с тыла, да. То есть, наверное, они соединились просто вместе. Я не уверен. Ну, по-моему, да. Ладно, как бы там ни было, я все равно увижу ихнюю армию наступающую заранее. Так, у них же есть деревянные пушки еще, да? Ну, несколько штук у них есть. Просто, чтобы командующий не попал под обстрел, а подальше отвел. Хотя, как я понял, ему командующий вообще насрать. Ему главное уничтожить британцев. Он почему-то ненавидит британцев всей своей душой, похоже. Потому что он пытается постоянно их убить с помощью своих деревянных пушек. Сами видите. В каждой битве, где есть у него деревянные пушки, начинает именно бомбить моих британцев. У него, наверное, какой-то, не знаю, фетишизм по поводу британцев типа чертовы бриташки, как они заколебали варвары на наших землях. Я не знаю почему. Ну ладно, это останется так и тайной, наверное, на, <coughs> на протяжении всей игры. Так, ну и подходим еще ближе. Его пушки остались позади, кстати, он полностью просто не забил вообще, типа дойдите да вы нахрен своими пушками, даже по-моему, ему сам самого. Они бесят, поэтому их оставляют постоянно где-то позади, типа... Вот, точнее, впереди, чтобы их в первую очередь расстреляли, наверное. Так. Ну что, мы уже очень близко. Еще немножко и начнем ваш обстрел. Врага это никак, наверное, не колышет. Он стоит, как стоял, и не боится совершенно того, что он скоро умрет. Они же за своего дайме. Стоят стеной. Наш даймё. Самый басойный среди всех даймё японского архипелага. У нас нет даймё. И мы служим чисто анархии. Анархическая республика за нами следит. Долгое время у нас были недовольства. Был упадок довольства Среди населения. Но сейчас этот момент в нашей экономике, в нашей стратегии, в наших отношениях улучшился. Теперь нет недостойных, нет недовольных людей. Все довольны широким, развитым анархи... анархизмом. Да, прошу прощения. Так, пока что с флангов подвожу свою армию, дабы можно было какие-нибудь, возможно, отряды его съесть. Типа вот этих э, савельщиков. Было бы очень неплохо бы их уничтожить. Так, ну пока не достаем. Сейчас достанем. Еще разверну своих солдат получше. О, все, уже. Сейчас они точно будут стрелять по ним. Или нет? Смотрите-ка, еще не достают, блин. Хотя уже раньше по идее, должен доставать. Где, я точно не помню, по-моему, на плене тот War, там, если рейндж уже вот только-только попал в вражеские войска, в ваш рейндж, то сразу же ваши войска начинают стрелять, даже несмотря на то, что там, ну, буквально только что это произошло. Так, начинаем вести огонь. Так, начинаем вести огонь. Э так, стреляйте вот по этим ребяткам, главное. Убейте этих ополченцев долбанных. Давайте, давайте, давайте, валите их. Ну же, ну, же, ну же. Добивайте. Ну, хорош. Сейчас уже должны отступить скоро. Да, наконец-таки отступают. Кавалеры с саблями тем временем получил достаточно по щам, что тоже отошли. И в армии кстати, развернулась напрямую к, моей, к моим солдатам, которые вот здесь вели огонь. Однако, с другой стороны, то я смотрю, его тоже солдаты оказались под огнем. И сейчас он, наверное, начнет мансовать постоянно и постепенно окажется просто в центре моей ловушки. Давайте продолжаем его окружать. Правда здесь, к сожалению, территория крайне невыгодная для моей пехоты. Ну, насрать. Все равно продолжаем окружать. Здесь тоже, ребята, давайте окружайте. Ой, сейчас он будет просто в капкане, блин. Со всех сторон его нахрен окружим. давайте давайте настреливать по ним ой жесть ой жесть просто им вообще жопа этим ребятам не повезло им с командующим который приказывает такую херню задотворять молите о пощаде что ли я хотя не знаю все равно собираемся вы же специально выбрали за кого воевать Важно не заставляли, хотя кто его знает, может быть в том государстве как раз таки заставляют служить в нашем же не заставляют у нас именно добровольная служба у нас, видите, сколько солдат служить-то собралось вообще до хрена это вот знатная наша тема так, я смотрю, что-то они затеяли нападение мне это падение что-то не очень-то и нравится надо их восстановить Так, ну, все тут понятно. Убивайте всех, расстреливайте этих ублюдков. Они недостойны того, чтобы жить. Ох, какая толпень бомжей. Расстреливайте их, расстреливать. Я командующих свои позади оставил. Ну, блин, затупил немного, извините. Можно было, конечно, взять просто их добить, но я что-то затупил, они теперь у меня оказались вдалеке. Да, не успеют они даже ни в кого пострелять. Ладно, тогда завершаем сражение. Но это чисто просто ботовская какая-то непонятная тактика. Он мог бы, в принципе, развернуть свои солдат и более-менее отбиваться. Но он предпочел просто умереть, и 72 человека я всего потерял. Это самая идиотская победа, по-моему, в моей карьере. Ладно, продолжаем нападение. Благо, Мацуя можно уничтожить автобоем. Я, конечно же, воспользуюсь данной возможностью. Повышаю уровень своего военачальника. Сайга Такамури прокачался уже до четвертого уровня. Великолепно. Так, давайте-ка, кстати, я ему еще раскачаю. Что, повышает возможность всех гарнизонных войск. Эффективность способности сбор войск плюс 20%. Боевая решимость. Кстати, хорошие, возму... хорошие прокачки, поэтому я их, пожалуй, прокачаю прямо вот чисто по обороне. Опа, <смех> на 5% дешевле <смех> станет довольство ну не точнее, пользованием войсками под командованием этого военачальника. Ну и теперь под нашим контролем идзума. Хорошо. Это прекрасно, потому что вы сами видите, что я теперь здесь могу нанимать. Я могу здесь нанимать как орудие парота. Могу нанимать, наконец-таки, линейный пехот вместе со снайперами. И дальше могу построить, наконец-таки, военную академию. Прекрасно. Я могу нанимать потом уже дальше здесь, даже пехоту республики. Хороший, хороший центр для подготовки войск и дальнейшего нападения на Нагаоку. Мне реально повезло с этой крепостью. Если бы она бы мне не попала здесь, мне бы было бы ну, потом тяжеловато перегруппировать войска где-то ранее. В других провинциях. А так я могу теперь взять там армию хорошую и повезти ее в атаку потом. В Бунго же наконец-таки у меня нанялись солдаты. Могу их вывести И послать на Тосу. Давайте так, собственно говоря, и сделаю. Наш флот с армией направляется в сторону Тосы. Правда... Не знаю, вот флот оставит тот, который сейчас, или же может прибавить даже сюда еще один корабль. Давайте, наверное, прибавлю еще один корабль к этой эскадре. И через ход мы дойдем наконец-таки до Тосы. Ну, правда, как я прибавлю? Я вас прям присоединять не буду. Я просто вас э, под конвоем буду, под обороной второго корабля оставлять, чтобы вы далеко не отходили и могли в случае, если будет атака противника, хотя бы как-то маневрировать. Так, здесь же один корабль у меня встанет в обороне, на юге пускай не пропускают вражеские, вражинские корабли, а данная флотилия уничтожит армию Дзюдзая, ну или точнее их не флот, потому что он что-то далеко забрел в наши воды и пора бы его утопить в крови. Так, начинаем развертывание. Теперь здесь у нас есть еще и канонерка маленькая. Конечно же, мы ею воспользуемся в бою. Давайте, ребятки, пока что починитесь в начале боя. Так, починка завершена. Отлично, идите в битву. Вы тоже в битву идите. Они не смогут противостоять вам! Я даже в этом не сомневался. Спасибо, что ты напомнил. Об этом мне. Ну да, конечно, надо будет через пару боев все-таки отправить косугу на ремонт. Хоть как-никак. Она ремонтируется, но все равно. Надо ее отправлять периодически ремонтироваться уже в доке. Потому что все равно повреждения постепенно будут фатальными, и все, этот корабль уже невозможно будет отремонтировать. Ну, то есть я имею в виду, когда его отправят на дно, да. Поэтому уже будет невозможно отремонтировать. Ну и в смысле, у него все равно какой-то предел прочности есть. Поэтому ремонт самостоятельно не всегда будет приносить большие результаты мне. Так, пока что канонерка сильно далеко не уплывай. А то тебя разбомбят, эти сендаи. Да, сындай же. По-моему, да, Сэндай. Блин, или Сёгун. Короче, давайте просто его Сёгун будем назвать. Этот дом, который с синим моном и каким-то непонятным кружком посредине. Я забываю, как он называется всегда. Так, ну-ка, сейчас можно уже будет скоро вести огонь. Канонерка тоже приближайся. Так, попробуем пострелять огонь, Провести огонь чисто от ручного... Ну, даже достал немножко. Можно даже так вот постепенно его выносить, как я уже говорил, в нескольких битвах, битвах подобные. так еще раз перезарядился. Теперь я точно попаду. Опа, канонерку он решил уничтожить мою бедную. Давайте тогда напрямую идем косугой атаковать. Плюс еще канонерка также подбирается ближе. Ага, все, он начинает косугу валить. Кланерка, тогда иди быстрее, плыви к нему. Будешь сейчас переключаться на разрывные и тоже его уничтожать, помогать. Так, вы уже переключайтесь Ага, уже можно даже разворачиваться. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, тоже валите с помощью разрывных <с <oak> блин даже наверное, не поучаствует моя канонерка в бою скорее скорее стреляйте по ним ну, все они готовы немного помогла убила парочку человек наверное ну что, прекрасная победа. Потопили Сендаевскую лодочку. И, наверное, сейчас, кстати, буду нанимать еще линейную пехоту в Нагасаке. Все же свои планы постараюсь осуществить по нападению на остров Гота, потому что там все равно полные бомжи ополчения. Так что мне требуется здесь... О, армия для нападения так вы ребята перегруппировывайтесь тогда в порте нагасаки в порту нагасаки командующий двигай в какую сторону тебе пойти я даже не знаю забыл кстати тебе вообще дать какую-то должность какую тебе должность дать я даже не знаю Потому что начальник штаба мне вообще не нужен стоимость агентов где находится этот человек да нахрен мне это надо а вот стоимость найма отрядов, минус 2, и плюс боевой дух отрядов, плюс 1, это будет полезно. Так что давай все-таки ты станешь главнокомандующим. Хотя главнокомандующий из тебя никакой. Извини меня, может быть, за твою... за свою прямоту, Ну ты и вправду никакой командующий пока. В будущем, конечно, может ты станешь великим, пока ты только бомж. Иди тогда, наверное, в сторону Нагасаки. Что-нибудь я придумаю с тобой сделать. Может быть, ты даже соединишься потом с этой армией и пойдешь в атаку на другие острова. Например, ты Нагасима. Так, в Гудзене пока мы отменили налоги, как я помню, как мы помним, да? На один ход. Кстати, если я верну налоги, да, через ход, будет уже, блин, прибыль будет очень даже хорошая. Надо вот именно вернуть налоги. Пока невозможно. Так, в Битю моя армия перегруппировывается, спуская еще несколько ходов. Ну и все, наверное, можно пропускать пока Ход Вы вами все будет нормально Через ход, когда наймется у меня один отряд от верно Ну и все, пропускаем ход Спасибо. Так, наголока пригоняет еще одну армию, я смотрю Ой-ой-ой, однако тут появляется Его еще и флотилия Да, я про нее совсем забываю Постоянно, вот видите Забыл, блин, и тут такая херня произошла Участвовать ли с ними в сражении, наверное, бессмысленно, потому что все равно они опять моих ну, всех потопят. Но если я отойду, они, наверное, все равно догонят мою флотилию, потопят ее. Блин, давайте отступить попробуем. Не, наверное, догонят. Да, догонят точно. Давайте, ладно, поучаствую в битве. Но более настойчивый, более настырный. Попробуем победить. Надо на север тогда сейчас вернуть сразу флотилию будет следующий ход блин или на нет кого-то попробовать так мне сейчас они фермы будут ломать все равно ой ёк, опять это долбанный дождь и опять ни хрена не видно как я ненавижу эту погоду вот реально самая худшая погода из всех которые только возможно ни хрена не видно ни хрена непонятно что происходит где происходит и даже непонятно откуда они нападают ну, сейчас вот, правда, видно, и они будут, похоже, что кружить вокруг меня. Да, они будут кружить, поэтому надо как-то вот так встать сейчас. Краешком. Когда мы сможем вести огонь? Уже, наверное, можем. Нет еще? Да ладно, уже вот все, наконец-то. На, сукин сын. Мы корветы их сильно гробим, но, блин, вот, уничтожить полностью не можем. Мы полностью уничтожить не можем, потому что их три аж судна, Они все начинают вести огонь. Это просто вакханалия настоящее происходит. Это просто без шансов. О, кстати, нет, один корабль мы им сняли. Нормально. Ну, но, все, Это, наверное, последний корабль, который мы им сняли. Далее, как видите, они просто начинают валить меня держаться эх нет это бессмысленно ну то есть это бесполезно что ли как сказать да почти победа ну, хотя бы косугой уничтожили уже что-то уже не такая мощная флотилия аж в три корабля блин, в три рыла. сейчас что они будут делать но я наверное предпочитаю как сказать, думаю, что они будут бомбить мой порт, по-любому смотрите ну ладно, не порт, а мои фермы блин, или мою печь сукины дети а этот что будет делать сейчас тоже бомбить, да, наверное крепость, правда так, уху, не зря, кстати, я вел конвой с собою ну правда, я все равно бы, наверное, справился даже и без конвоя, но на всякий случай конвой всегда будет полезен. Сейчас он мне поможет в моем бою. <скак> Такс. Что, серьезно? Канонерка с нулю с нулем орудий. Я такой в первый раз вижу, кстати, чтобы канонерка была с, с нулем пушек. Зачем, зачем ноль пушек этой каноньерки тогда вообще? Ай, блин. Чего вы врете? У нее есть пушки. У нее есть одна пушка точно. Ноль пушка. Глуп забавно. Тут даже не написано сколько пушек. Тут просто написано. Сколько должно быть пушек, а сколько действующих орудий вообще не написано. Забавно. Это очень забавно. Так, ну враг очень далеко плывет, значит сейчас нам, у нас есть возможность даже поставить свои корабли. Так, ну кан канонерка, все равно подойди, конечно. Опа, опа, опа, опа. так он начал вести огонь по канонерке Хорошо, это отвлекающее судно у нас сейчас давайте пока суду туда послаем в бой на <кхем> блин к сожалению сейчас вот то судно которое подкрепление оно будет очень долго идти и даже на не успеет посражаться Блин, хорош, он попался с базы. Так, пионерка, давай догоняй их. Не, хотя не, не, не надо идти им на поводу, чтобы постоянно попадать под обстрел. Давайте-ка вот сейчас я так поступлю, хитро. Так, так, так, так. Блин, она совсем только рядышком стреляет. Да, вообще даже толком не может попасть. Так, вы давайте-ка на перерез. Дайте всех атаковать. Да -мо, канонерка вообще не достает. Так, этому кораблю достается. Первые снаряды. Блин, ни хрена не видно вот из-за этого долбаного вида. Вообще я ненавижу, когда через трубу это смотришь. Потому что нифига не видно. Ну и сейчас тоже, блин, фигу Ой-ой-ой, канонерки попались. на. Да, да ё-моё, я не вижу даже, куда стреляют. Вот dead the covers, что это было, боже. Мой? А, ну канонерка сейчас, кстати, зато да? И ладно не насрать. Это ж канонерка. Ее потери, как и в принципе ее не потери, меня вообще не колышет практически. Уж реально, ну как сильно уж таких проблем больших от этого не получается. Враг, кстати, встал в килевовидную колонну. Я могу его обстреливать одновременно и тот и тот корабль. Попробовать. Ну, правда, уже сейчас смысла не будет. Корветка супа все равно затонет. Получай. Ну, За... давай, то не, то Ребята, хватит тянуть резину. Пора вам входить на дно морское. Так, этот корабль теперь начинает вести огонь по Кайтену. Через этот дым ни хрена не видно. Да, великолепные попадания. Вот нельзя было сделать немного прицеливания по-другому. Игра вообще великолепная с точки зрения всего там тактики, стратегии. Но вот наведение кораблей это просто ужасающее дерьмо. Ручное управление, конечно, я имею в виду. Потому что постоянно вот через этот дым пытаясь увидеть, куда точно целишь. Я не знаю, просто вот пытаюсь на ощупь целиться. Кстати, он, сука, так хорошо прям палит. А мы не можем его достать. Он далеко уплыл. Давайте догоняю тогда. Так, поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем, право руля, право руля. Вести огонь. Здесь я уже и сам вижу даже. Хорош. Так, все он там начинает чиниться похоже. Всего до Так, еще дополнительно судно поможет Все, готовый. Ну так, посражались. Как бы нормально, в принципе. Терпимо. Потери были, но незначительны. Канонерочку мы потеряли, ну и ладно. Главное, что второе судно еще живое. Такс. Всякие йоды там. Магистры плывут к нам. Грабить мои курваны. И сейчас, видимо, нападет еще. А, окей, он даже на юг доплывут ты зараза. Ну давай автобой, ладно. Блин, ну. Как будто я не знаю, там меня разбомбил по полной программе, хотя у него даже, по разрывных снарядов нету. Как это могло произойти? Вообще никак. Ногой я проплыл, кстати, каким-то образом невообразимым мимо моих кораблей. Блин, надо сейчас защищать быстрее порт. Флот уничтожен, это я знаю прекрасно, спасибо, что напомнили. Блин, вот надо чем-то защищать порт, а чем? Нечем вообще, вот смотрите, реально нечем защищать порт. Или надо короче корабли какие-то возвращать Ну а тут только вариант Вариант 2 Этот корабль походу придется возвращать А этому самому идти блин, ой, ой, ой, Очень опасно идти одному Давайте попробую что ли Я даже боюсь, но надо ему идти в атаку О -о -о -о -о -о! Вот дерьмо так, давайте я построю, во-первых, еще, наверное, один кайтэн или даже два кайтэна построю. Надо защитить сейчас торговый порт, главное, с Британией. А этому кораблю что делать, я даже не знаю. Потому что нападать на, на Сэндайя, а потом нападать еще на императорский корабль, и я заканаюсь просто уничтожать их. Ладно, давайте попробую. Сентая сначала уничтожу. Кстати, это будет уже в следующей серии, поэтому не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!